Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и не так давно у нас на канале я демонстрировал опыт с подбрасыванием магнитной монеты. И успех этого опыта был связан с тем, что здесь, в Новосибирске, силовые линии магнитного поля Земли направлены почти отвес на поверхности. Угол между этими линиями и горизонталью называется углом наклонения. И в ролике «Магнитное поле Земли» мы его даже измеряли. Правда, делали мы это с помощью вот такой сложной установки. И по отдельности измеряли вертикальную и горизонтальную компоненту поля. А потом вычисляли этот угол. Но хочется сделать это же напрямую с помощью подрочных средств. И сейчас мы с вами этим займемся. Но как определить этот угол магнитного наклонения? Сначала кажется, что для этого можно использовать обычный компас, поставив его колбу вот так, вертикально. Но компас все-таки предназначен для работы в горизонтальном положении, а когда мы его ставим вертикально, стрелку заклинивает и не очень понятно, что с ней там происходит. Игорь Белецкий делал такой опыт. Брал шарик и в этот шар помещал магнит пытаясь разместить его в точности по центру шара и смотреть, как этот магнит развернется, когда он плавает на воде. Но здесь есть ровно та же проблема. Если магнит чуть-чуть сместится своим центром тяжести относительно центра шара, то мы не знаем, что его развернет, то ли действующий на магнит, магнитный момент со стороны магнитного поля Земли, то ли механический момент, который возник из-за несовпадения этих двух центров центра тяжести и геометрического центра шара. И такой подход поэтому тоже не годится. А это означает, что для измерения угла наклонения мы должны сначала... Неким образом уравновесить ненамагниченное железное тело, чтобы оно пребывало в безразличном равновесии, и только потом его намагничивать и смотреть, как оно ориентируется по полю Земли. И именно так поступил в 1581 году английский мастер по изготовлению астроляби и компасов Роберт Норман. А мы сейчас повторим его опыт. И вот мы взяли стальную спицу, прикрепили к ней поперечную иголку, установили все это хозяйство на штатив, а потом долго подпиливали спицу с одного из ее концов и чуть-чуть подгибали ее так, чтобы спица в итоге оказалась в безразличном равновесии и в любом положении оставалась неподвижной. А теперь пришло время намагнитить спицу, я вынимаю ее из штатива, и Норман делал это постукивая по своей спице, превращая в иголку компаса куском магнитного железняка, а я помещаю спицу внутрь катушки и пропускаю по ней достаточно сильный импульс постоянного тока. Теперь для надежности подмагнитим спицу еще и с другой стороны. Я вынимаю из катушки, вставляю, опять пропускаю импульс, и иголка аж влетела в катушку. А теперь пришло время испытаний. Я разворачиваю штатив так, чтобы его ось была перпендикулярна стрелке компаса. Теперь убираю стрелку, чтобы ее магнит нам не мешал. И вставляю на место иголку. Все смонтировано. Отпускаю. Ослабляю подвес. И видно, что никакого безразличного положения теперь нет. Спица приходит в равновесное состояние. Таким образом, что... Она наклонена под очень сильным углом к горизонтали. Дождались, когда она успокоилась, и теперь мы можем померить угол наклонения. Вертикаль по нитяному отвесу я провожу сразу. А вот с направлением спицы есть одна хитрость. Когда мы ее уравновешивали, нам пришлось ее немного погнуть, чтобы центр тяжести спицы совпадал с игольчатой осью. Поэтому направление спицы мы будем находить, проводя прямую через ее концы. Сдвинем эту прямую, и мы видим, что угол между ней и вертикалью равен 16 градусам. А значит угол наклонения в этом месте составляет 74 градуса. И по официальным данным... Наклонение магнитного поля Земли в Новосибирске составляет 74,5 градуса. Так что наш примитивный прибор дал очень даже неплохие результаты. И вот Андрей с гордостью сообщил о соответствии результатов измерения с помощью вот этого прибора. Официальным данным, полученных с помощью гораздо более точных приборов, но доверять... Этому прибору все-таки слишком не стоит. Потому что в соседней комнате наклонение, измеренное с помощью... Такой же иглы составило 68 градусов, на 6 градусов меньше. Ну и вообще неизвестно, мы тут измеряем магнитное поле Земли, но еще нужно учесть магнитное поле, создаваемое железной арматурой в стенах, и там, батареями и всем прочим. И между прочим, Андрей на эту тему как раз и делал курсовую в Институте ядерной физики. Так что ему это должно быть все знакомо. Примем критику Алексея и скажем, что наклонение магнитного поля здесь, в этой точке, составляет ну, что-то порядка 70 градусов. Но это все равно довольно много. И если мы посмотрим на картинку магнитного поля Земли, стандартную, которую рисуют, то на широте Новосибирска вроде бы силовые линии магнитного поля дипольного не входят в поверхность Земли под таким крутым углом. Входит под меньшим. Как это объяснить? Ну, дело в том, что на простой картинке рисуется дипольная компонента магнитного поля, а реальности оно устроено более сложно, и дипольная магнитное поле, это только первое приближение к реальному магнитному полю, которое и измеряется специальными приборами в магнитных обсерваториях и в полевых наблюдениях по всему земному шару, чтобы потом составлять карты устройства магнитного поля. А теперь я хочу задать наш традиционный заключительный вопрос. Вот. Иголка в этом приборе, с которым мы работали, на самом деле мы за время съемки фильма несколько раз ее намагничивали и несколько раз размагничивали. И спрашивается, а как просто произвести размагничивание такой иголки? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.